Да. А. а ты сегодня раком будешь? Что ты сказал? Раков будешь? Я купил. А, раков? Вау, буду, конечно. А тебе что послышалось, я не понял?